Как известно, вода имеет память, а мы люди все время засоряем водоемы, потом просим здоровья, материальных благ. Что бы вы ни делали с водой, она в жизни никогда не принесет вам никакого материального благополучия. Только можете запаковывать ее и продавать в виде чистой воды, заниматься таким бизнесом. Вот тогда вы сможете зарабатывать. А так никакая магия через воду не делается. Вода только смывает любое. Можно смотреть на воду и терять возраст. Не возраст, а терять молодость. Можно смотреть и на море и думать о, о долгах, и тогда долги вас отпустят. Вода забирает. А деньги, если думать о деньгах, смотреть на воду, то тогда денег не будет вообще никогда. Помните, есть такая эзотерическая практика, когда-то было такое, называется рок изобилия, где деньги текут, управденное такое есть. Так вот, такой рог изобилия вообще может смыть ваши деньги на много лет. Вообще потом не заработаете.